Приветствую. Меня зовут Сергей Бердачук. Я приглашаю вас на бесплатный курс по контекстной рекламе. Это один из пунктов, который нужен для раскрутки сайта, для продаж в интернет ваших продуктов. У вас есть какой-то сайт, есть клиенты. Дело в том, чтобы для того, чтобы раскрутить ваш сайт, вам надо собрать какие-то ключевые фразы. То есть просто поисковая оптимизация SEO, она долговременный способ получения клиентов контекстная реклама AdWords или Яндекс Директ или другие типы рекламы она позволяет более узко целенаправленно и сразу получить нужных клиентов то есть на самом начальном этапе без контекстной рекламы практически не обойтись Плюс плюсы SEO поисковой оптимизации в том что это долговременный трафик он работает Практически один раз его настроивши, вы получаете клиентов постоянно. Но для того, чтобы он начал работать поисковая поисковой оптимизации, вам надо достаточно много времени, много сил изначально вложить. То есть на первом этапе SEO не работает. Используется именно контекстная реклама. Когда людям показываются объявления, человек набирает в поисковой системе, Запрос, например, хочу купить ноутбук. Так, купить ноутбук Dell, например. Да? Ему выдаются варианты поисковой выдачи. Точнее, здесь вот сверху это блок контекстной рекламы, потом поисковая оптимизация. Поисковая выдача, опять блок контекстной рекламы и справа блок контекстной рекламы. Это спецразмещение. И здесь блоки стандартной контекстной рекламы. Вам надо захватывать оба источника это и поисковая оптимизации заниматься и поисковой и контекстной рекламой плюс контекстная реклама хорошо работает именно на события то есть когда вам конкретно например привести на, на семинар людей или что то какое то событие вы организуете в сети или даже в онлайн там, например концерт так именно контекстная реклама позволяет быстро получить клиентов то есть поисковый трафик в данном случае проигрывает потому что он не настолько четкий вы при помощи контекста можете получить именно нужных клиентов. Для того, чтобы записаться на этот тренинг, вам есть на этой странице кнопки соцсетей. Порекомендуйте эту страницу в соцсетях, нажав на кнопку, вам откроется формочка для ввода регистрации на данный тренинг. Кликайте на кнопки соцсетей и жду вас в тренинге.